Здравствуйте, уважаемые руководители и собственники бизнесов! С вами снова я, Вячеслав Богданов, тренер-практик из компании Мастер Продаж. Это третий видеоурок из всей серии. И последний. В первом видеоуроке вы узнали и увидели своими глазами, как увеличить средний чек с помощью очень простой и очень действующей тренировки, которая подходит для любого отдела продаж, в том числе вашего. Во втором видеоуроке я описал характерные черты людей, которых ни в коем случае нельзя брать в команду. А также я показал, как выполняется тренировка для того, чтобы справиться с негативным влиянием таких людей. Это сразу поможет вам сэкономить ваше время, потраченное на обучение таких людей, и поможет удержать от распада всю вашу компанию. В этом видеоуроке вы узнаете и потренируете, как научить продавца показывать пользу для клиента в своем товаре или услуге, Они а рассказывают только о свойствах самого товара. Тем самым это улучшит сервис клиентов, что в дальнейшем приведет к увеличению количества рекомендующих вас клиентов и уменьшит затраты на рекламу и продвижение. И что самое важное, в конце видео будет практическая тренировка. Итак, перейдем к сути вопроса. Я уверен, что вы замечали, что многие продавцы, которые знают свой товар очень хорошо. Расхваливает его качество, свойства, преимущества товаров или услуг, которые он продает. И, к сожалению, забывает, что клиент не пришел к этим качествам. Клиент пришел за вашим товаром, чтобы решить свои проблемы. А это уже тут. Например, если я прихожу в магазин за стиральной машиной, то в результате существования в моем доме стиральной машины я хочу получить чистые вещи. Знаете, что чаще всего я слышу от продавцов стиральных машин? Они говорят, какой хороший мотор в этой машине, какой известный бренд производителя, какие гарантии на эту стиралку. Но мне это не надо. Мне нужны абсолютно чистые вещи. Разве вы не для этого покупаете стиральную машину? Понимаете? Продавец расхваливает свой товар. Но забыл про клиента. Нет ничего плохого, что продавец описывает качество своего товара, но очень важно, чтобы он это делал в паре, в паре, видите, в паре, с пользой для клиента. Потому что так он думает только о себе и не думает о клиенте. И это называется отсутствием заботы о покупателе. Покупатель это чувствует и этим страдает очень много продавцов. Теперь покажу пример того, как нужно описывать свой товар с пользой для клиента. Эта линейка сделана из металла, что увеличит срок службы в сравнении с деревянной линейкой в 5 раз. Это позволит вам сэкономить деньги на покупке новых линеек. Также сэкономить время на 4 похода в магазин, а сэкономленное время вы можете потратить на ваши любимые занятия. Еще эта линейка гибкая что позволяет делать замеры закругленных предметов. Вы говорили, что вы красите автомобили и часто используете для замеров линейку. Кстати, автомобили редко бывают прямыми углами. Так вот, раз эта гибкая линейка позволит вам быстрее делать вам вашу работу и само собой зарабатывать больше денег, теперь понимаете, что я имею в виду, когда говорю о пользе для клиента. Теперь тренировка. Я попрошу моего помощника Дмитрия описать какой-либо товар. И при этом показывая пользу для клиента. Итак, Дмитрий сейчас расскажет, например, про вот эти очки, которые у него в руках. Пожалуйста, Дмитрий. Вячеслав, я знаю, вы ездите за рулем. Да. А как часто? Ну, два раза в день точно езжу. Может больше. Угу. А во сколько вы езжаете из дому? В 8 часов утра. Как раз уже рассвет такое. Ну да. Солнце. Ну да. Ну да. Ясно. А бывало такое, что вот вы едете и солнце слепит глаза. Ну бывало. Я просто использую эту штуку, которая закрывает солнце сверху. Uh -huh. Смотрите, иногда бывает, что мы забываем эту штуку использовать, да, ну, по каким-то причинам. Uh -huh. А я предлагаю вам вот приобрести вот такие классные очки. Uh -huh. А что? Uh -huh. что в них такого? Смотрите, во-первых, они легкие, mm -hmm. да? это mm -hmm. вас не будет, не будет натирать переносицу, mm -hmm. вот. они легко будут держаться mm -hmm. на лице, да, mm -hmm. вы, они практически и не, они не чувствуются. Mm -hmm. И самое главное, защита от ультрафиолета, так mm -hmm. как они солнечные, когда вы их одеваете, mm -hmm. нет такой прям затемненности. Ясно. Да, вы комф... глазам очень комфортно, ага. да, глаза не болят, они не напрягаются даже, и вы ага. легко можете вести машину, ага. и все блики солнечные, они будут убираться. Круто, хорошо, спасибо, что рассказал. Вот так Дмитрий сейчас сделал эту тренировку, рассказал мне, как насколько полезны эти очки могут быть для меня. Теперь мы сделаем обратную тренировку я расскажу Дмитрию о том, какую пользу я ищу в этих очках, а он после этого попробует описать мне еще раз этот же товар. Ты знаешь, Дмитрий, вот я ищу себе очки, в которых бы я ездил ночью и было бы Лучше видно ночью, особенно именно вот когда вот свет фар бьет прям в глаза, вот он прям режет, особенно дальний свет фар. Мне бы хотелось, чтобы это не резало мне в глаза. А также я, вот у меня в автомобиле панорамная крыша, и я очень люблю иногда смотреть вверх, когда стоит автомобиль, да, и там очень часто такое сильное солнце, и мне тоже оно так сильно бьет в глаза. Вот. Вот я... Сейчас ты можешь мне рассказать, как эти очки мне могут помочь? Да, конечно, безусловно. Смотрите, mm -hmm. я вам говорил, что они убирают ультрафиолет. Mm -hmm. да? вы сможете, Если вы любите смотреть, э, э, ну, открыть крышу да, через, через стеклянную крышу, да, посмотреть mm -hmm. на солнце, да, mm -hmm. вам будет комфортно, во-первых, глазу mm -hmm. слезиться не будет от солнца. Mm -hmm. вот. И также эти очки, я вам говорил, убирают не только солнечный блик, uh -huh. но так как вы ночью ездите, их uh -huh. тоже можно ночью одевать, uh -huh. они, я еще раз повторюсь, они не темнят, да, в глазах не темно, uh -huh. вы можете ночью одеть и вот блик от фар, да, uh -huh. других убирает. Понял. Понял. Да, плюс они очень стильные, можете померить. Ну, если они убирают блик от фар, то, блин, это как раз то, что да. я искал. Спасибо. Это что просто сказал. новые такие технологии сейчас вот выпускают, Понял. поэтому рекомендую. Понял. Да, спасибо, что рассказал. Спасибо. Вот примерно так э, можно потренировать любого своего сотрудника. Знаете, как сделать? Просто взять э, продавца и попросить его рассказать не только о качествах, о том, что очки имеет там какие-то ультрафиолетовые э, защиту, да, а еще о том, что имеет сам человек от того, что он защищает свои глаза от ультрафиолета. Например, здоровье, например, спокойствие за рулем, например, ощущение комфорта за рулем, особенно ночью. Пожалуйста. Теперь подведем итоги. В этом ролике вы узнали и увидели, как научить продавца показывать пользу для клиента именно в своем товаре или услуге, а не рассказывать только о свойствах самого товара или о вашей услуге. Тем самым это улучшит сервис клиентов, что в дальнейшем приведет к увеличению количества рекомендующих вас клиентов и уменьшению затрат на рекламу и продвижение. Теперь отличная новость! Для того, чтобы правильно обучить сотрудников вашего отдела продаж. В самое ближайшее время компания «Мастер Продаж» планирует провести двухмесячный практический тренинг по продажам. Для того, чтобы успеть записаться на этот тренинг, нужно срочно пройти по ссылке под этим видео и зарегистрироваться прямо сейчас. Регистрируйтесь прямо сейчас. До новых встреч на наших мероприятиях. С вами был я, Вячеслав. Богданов.